Здравствуйте, уважаемые друзья! Представляю вам радиоприемник с часами и таймером Сигнал 304, который выпускался с 1985 года на Каменск-Уральском приборостроительном заводе. Приемник относится к третьей группе сложности и осуществляет прием на длинных и средних волнах. Таймерное устройство обеспечивает отчет времени и автоматическое включение приемника на 30 минут установленное время. На приемнике имеются разъемы для подключения внешней антенны и миниатюрного телефона. Питание от кроны или аккумулятора 7D-015. Корпуса были двух расцветок черный, как у меня, и серо-коричневый. Масса 450 грамм, диапазон воспроизводимых частот 450-350 Гц. Часы были выполнены достаточно надежно и что проверено на, этих, на этом приемнике, не боятся даже легких ударов. Сигнал 304 проверочка. Переводим в режим радио. Так, Сейчас теперь переводим в режим будильник и будильничек. Крутим. Включился. Выключился. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.